Зелень, природа, река, множество парковочных мест. Показываю начале квартиры э, однушки, потом показываю квартиры двушки, а потом показываю квартиры трешки. Крокодилы с ладонь огромные. А? 56-59 квадратных метров с ремонтом. Там у нас кухня или наоборот, там у нас еще комната. Снова комната с балконищем. Школа. Срок строительства год. Там. Министерские озера это... Топ номер один для постоянного места жительства. 100 квадратных метров по ржачной цене. то вот таким вот прекрасным видом можно купить. Уважаемые друзья, если хотите жить красиво и жить в городе Сочи, и недорого, и в самом лучшем месте, где хотел бы жить даже я, но у вас есть такая возможность, это Министерские озера. А если быть конкретнее, город детства. Это в реале реально город детства. Посмотрите, какая огромная территория. Интересные дома. И, конечно же, зелень, природа, река, множество парковочных мест. В общем, и решающий фактор. Все, ё Это вот уже третий раз где кто-то звонит, который пытается дорогие друзья. Все, прошу прощения. Все, добизучку безучку поставил. Давайте продолжать. Цена. решающий фактор. Сейчас я, знаете, что сделаю? Я покажу самые популярные квартиры в Министерских озерах, в городе детства. Называться вся эта Петрушка будет следующим образом. Показываю вначале квартиры э, однушки, потом показываю квартиры двушки, а потом показываю квартиры трешки. Район реально зачетный. Район мне очень нравится. Район по кайфу, для кайфа, с кайфом для жизни, по жизни. Смотрите теперь сюда. Набережная у нас своя, собственная. здесь можно бегать, заниматься спортом. Здесь, смотрите, мой самый любимый вид, это, конечно, вот отсюда непосредственно. Так, это оса, это оса, да пошла, нафиг оса. Прям реально вы видели, нет? <смех> Это было. Короче, что-то я ей не понравился. Ладно, смотрим далее. Самый кайфовый вид отсюда-сюда. Так, давай-ка. О, собакин лежит. Как же мне пройти? Ладно, по газону пройду. Вы этого не видели. Камера этого не засняла. Смотрим внимательно. Это у нас река. Смотрите, какая рыба. Смотрите, огромная рыба. Вам видно? Нет. Приблизьте. Вот так вот, с ладонь просто. Какие рыбины здесь рыбачить можно, не выходя от кассы, как говорится. Не отходя от кассы. Смотрите, видно вам. Крокодилы. Сладонь. Огромные, а? И здесь еще есть свой собственный пруд. Минозера я люблю. А вы любите минозера? Нет, скорее всего, потому что вы не очень еще понимаете, что это за микроэн. Заводь такая, знаете, там рыбины, блин, с ладоньку, ема, плавают. Короче, пошли смотреть, потому что здесь ходить можно долго. Набережная, блин, вторая собака валяется. Две собаки. Сейчас я покажу множество квартир, включая... Вот здесь квартиру на седьмом этаже. Трешку, в которую я мечтаю переехать и жить, сделать ремонт. Суммарно она выходит 100 квадратных метров. Но начну с однушки. Начну с однушки площадью, сейчас вам точно скажу, 56-59 квадратных метров вместе с балконом. Вот она, собака номер один. Собака, подскажите, как вам живется на Минозерах? Вах, вах, вах, говорит собака. Все, пошли дальше смотри. Однушки и двушки. Лавочки имеются. Набережная Прекрасная И самое главное здесь строится школа Все, надо начинать Хватит вам показывать обзор по министерским озерам Надо показывать Конкретно уже перейти от слов к действию Поехали смотреть Помчали смотреть Лучшие квартиры Начинаем с однушек Однушки Однушка К вашему вниманию Прекрасная однушка 56-59 квадратных метров С ремонтом можно купить вот такую квартиру с ремонтом. Угадайте за сколько? Десять миллионов семьсот. Полная сумма в договоре. 10 миллионов триста, 10 миллионов 700. Есть у меня подобные предложения. С вот таким вот ремонтом. Заходи, живи, дорогой мой друг, и меня благодари. Смотрим, прекрасная, огромная кухня и огромный зал. Здесь у нас замечательная гардеробная. И если я развернусь, вы увидите огромный коридор, как говорила бабушка, коридор. Возвращаемся сюда. Здесь у нас прекрасный санузел от слова «сан». Сан, то есть, вот такой величественный, грубо говоря. Ну, нормальный санузел. Смотрите, даже вода есть. Да, да, есть. Перекрыто. Перекрыта вот там. Да, там она перекрыта. В общем, все нормально, да? Видите, санузел есть. Рабочий, сделанный. Заходи, живи. Так, начнем с кухни, прежде чем пойти в этот. В комнату. Вот такая большая кухня. Она реально большая. 59 квадратных метров, дорогие друзья. Однокомнатная квартира. Видите, даже люстра висит. Заходи, живи. Мебель кидай и надувной матрас. И сразу же заезжай Видите, здесь у нас балкон Не забываем, вот эта балка несущая Все, что под окном, можно разобрать и остеклить Вот так, как там напротив Остеклить и вынести, грубо говоря, увеличить площадь кухни за счет балкона Балкон у нас 9 квадратных метров Здесь можно сделать то же самое А можно балкон оставить как есть И не надо здесь у нас ничего Не надо ничего выносить Не надо тут убирать балкон Огромная комната, реально Огромные 59 квадратных метров, 10 триста 10 700 в зависимости от этажа и от ремонта. Ну и, конечно же, прекрасные виды с Министерских озер. Еще раз говорю, балкон можно объединять, вынося все это. Это не несущая, И у вас получается замечательнейшее, прекраснейшее, конечно же, увеличение площади. Замечательнее, прекраснейшее увеличение площади с замечательным видом. Можно остеклить 9 квадратов вот так. Либо часть остеклить. Либо все оставить как есть и так жить. А можно просто сделать вот так вот под окном прорезы. И включить это в площадь. И сделать балконную дверь, чтобы выход был с кухни сюда. Балкон с кухни. Здесь поставить столики, ротанговую мебель. И здесь кушать с видом на... Прекрасный микрорайон Министерские озера. Замечательная квартира. Обалденная, дорогие друзья. Реально офигенная. А за эти деньги это вообще подарок просто. Подарок. Пойдите, найдите статус квартиры с полной суммой в договоре. 59 квадратных метров. Дешевле, чем 200 тысяч рублей за квадратный метр. Еще и с ремонтом. За 10 300, за 10 700. Не найдете. Вот не найдете. А у меня есть. И гардероб у вас, и прихожая, и балкончик, все дела. Вот там у нас гардеробчик. Все помещается. Обалденно. А ну вот теперь, дорогие друзья, смотрим двухкомнатную квартиру в чистовой отделке. Комплекс «Город детства». Министерские озера. Хобан. попадаем. Смотрите, квартира двухкомнатная. Так, свет. Свет зажегся. Так, дальше что? Чего у нас дальше? Свет не загорается. Сейчас нажмем. Угу. Где-то зажегся, где-то не зажегся. О, вот так вот. Начнем. Давайте. Это у нас квартира идет 80 квадратных метров с балкончиком. Видите, здесь у нас шкаф. Это прихожая. Уже выполнены чистовые работы, аштуктуренные стены выровнены. Можно, естественно, позвонить на вход, чтобы пустить какого-то своего гостя. Это у нас электрощиток. Так, только наполил. Или шкаф вот там прекрасно становится. Вот это удовольствие у нас стоит. Угадайте, сколько, дорогие мои друзья. Будете дико удивлены. Нет, вначале, в конце я скажу эту цену. Смотрите, направо у нас гардеробная. Там у нас кухня или наоборот. Там у нас еще комната. Снова комната с балконищем. И здесь у нас раздельный большущий санузел. Смотрим сюда, смотрим сюда. И как же вам все это удовольствие, дорогие друзья? Ну вот, большое удовольствие, большой размер. И вот эти 80 квадратных метров можно купить по ржачине. цене, дорогие друзья. Всего-то 12 миллионов рублей с копеечкой, там, грубо говоря, 12 Образно говоря. Как оно вам? Мокрая зона у нас здесь. Можно сделать у нас здесь кухню. Видите, здесь у вас стяжка пола. Сделаны у нас батареи. Застройщиком разведена электропроводка. Можно дополнительно сделать. И смотрим, давайте-ка вот сюда. Это у нас два окна видите, прекрасных два окна, и разворачиваемся, это большущая комната, просто огроменная комната, где у вас будет жить ваша большая и дружная всеми любимая семья. Ну, по сундузлам понятно, оттуда мы пришли, и вот еще одна дополнительная комната, то есть двушка, 80 квадратных метров, огромная двушка, реально она большущая, и при всем при этом имеет еще прекрасный огромный балкон, на который я сейчас взял и вышел. И вот это удовольствие 12-12 миллионов 300 купить чистовой в городе Сочи 80 квадратов можете купить со статусом квартира, полная сумма в договоре, где у вас прям вот здесь сразу же школа срок строительства год, посмотрите количество строителей на этом строительном объекте, это Министерские озера, прекрасный микрорайон и вот у вас здесь новая школа. В школе быть. Как говорится, я догавкался. Вот у нас еще, видите, детские площадки, игровые площадки. И, конечно же, высочайшие темпы строительства школы. Школа вам пригодится. С этим балконом что делать? Этот балкон можно у нас как? Застеклить или же оставить все как есть. Вот видите, что люди сделали напротив. Кто-то застеклил, кто-то нет. Ну вот как-то так. И вот она у вас школа. Дети будут ходить пешком. Можно будет на парашюте, на параплане его с балкона... И в школу нафиг задолбал. И вот такие вот дела ваши дети будут в пределе, и вы будете довольны, как говорится, дети под присмотром школа рядом. Прекрасная двушка. Давайте еще раз я пройдусь и буду показывать вам. Эту квартиру. От входа начинаем. Это двухкомнатная квартира. Смотрите, обалденная, реально. Смотрите, иду, иду, иду, как она планируется идеально. Санузел, ванна отдельная. Здесь у нас прекрасная комната, я не знаю, детская, грубо говоря, с балконом, застекленным или не застекленным. Далее поворачиваем голову сюда. У нас здесь гардеробка. Гардеробка, гардеробная. Вот здесь. И там у нас кухня. Или же наоборот, кухню переносим сюда. Или же здесь у нас можно поделить пополам эту комнату и вам, пожалуйста, хоть здесь кухня, хоть здесь кухня. Вот эта стена не несущая. Вы можете объединить это все и как-то по-другому распланировать. Понимаете, да? Реально, идеально, реально идеально планируемая квартира. На самом деле. И вот такие вот у нас прекрасные большие комнаты. 80 квадратов. Статус квартира, полная сумма в договоре. Любая ипотека проходит, ну, как говорится, Красота, красивая, классная, большая квартира. 80 квадратов от 12 миллионов рублей в чистовой отделке. В центральном районе города Сочи. Ну, что не жить-то, а? И гардероб, и санузел раздельный, и балкон. Ну, в общем, моя любовь, замечательная квартира. У меня сейчас квартира меньше, в которой я живу, чем эта. Очень очень немаловажно то, что в городе детства, в Министерских озерах, на этаже всего 4 квартиры, как вы видите, да? Начнем с того, что вот этот стояк, это двушки, это у нас две однушки, и крайняя справа, всегда в городе детства, это трешки. Вот с трешек и продолжим. Это у нас прекрасная трешка, 100 с лишним квадратных метров. Вот мы зашли, прихожую. Сразу же говорю, видно, да, где несущие стены? Сразу же. Это у нас справа детская, грубо говоря, вот такая вот, с выходом на балкончик. Здесь у нас становится пуфик-муфик, и мы идем, наверное, туда, или нет. Давайте мы туда не пойдем, а начнем, а точнее продолжим с детской. Здесь можно либо детскую сделать, если у вас много детишков, либо, либо не знаю, гардеробную, либо что? Либо любоваться вот так вот из окна на реку. Мой самый любимый вид на реку. набережной реки. Ваша собственная набережная реки. И вот такой вот балкон. Балкон можно здесь вообще заложить детям, чтобы не было прохода, а было окно. Или наоборот, я не знаю, как-то пополам его разделить. Часть балкона будет отходить у нас к этой комнате, а часть к другой. Вот такие вот у нас виды замечательные, обалденные. Вот там у нас строится школа. Смотрите, какая зелень. Птички поют. Конец октября, грубо говоря, первое числа ноября. Обалдеть! Вообще просто посмотрите, сколько детей. Прекраснейшее место для постоянного места жительства. Министерские озера это топ номер один для постоянного места жительства. Это, к вашему вниманию, трешка. Идем по коридору. Там у вас прекрасный такой вот э, сервант. Видите, здесь у вас зеркало, грубо говоря. Здесь у вас полочка золота лежит. Пошли дальше. Идемте. С, опа! Раздельный, не зопа, а опа, раздельный санузел. Большущий. Там огромная ванна, здесь большущий санузел. Следующая комната. Видите, да? Трехкомнатная квартира, 100 квадратных метров. За 14 миллионов рублей можно купить вот такую вот прекрасную квартиру в чистовой отделке с 100 квадратов. Бери, живи, заходи. Дорогие друзья, именно вот эта квартира сейчас свободна. И здесь у нас вид из окна, сами понимаете. Это вам не хухры-мухры, огромный балкон. Его можно застеклить, включить в площадь. Или же оставить все как есть. И, э, в принципе, просто, как говорится, жить, любоваться на реку с открытым прекрасным балконом. А на балконе поставить ротанговую мебель. Балкон 9 квадратных метров. Видно вам? Птички поют. 9 квадратов, ёпо-на-мать. У людей комнаты 9 квадратов, а у нас балкон 9 квадратов. Так, все понятно, Две комнаты мы уже видели, продолжаем. Так, санузлы слева, по мою руку. И вот здесь у нас оттуда гардероб, ой, гардероб, мы туда пришли, то есть коридор. Здесь у нас гардероб, вот он гардероб, ставим дверь раздвижную, прячем барахло. Там у нас кухня, либо наоборот переносим мокрую зону туда и сделаем кухню здесь, огромную кухню-гостиную, либо здесь детскую делаем. В общем... Есть как поиграть. Мокрых зон полно здесь. Вообще можно даже кухню вон оттуда, сон узлов, в ту комнату, где балкон, привезти и сделать кухню там. Вот туда, видите? С панорамным окном она будет. То есть здесь у нас прикол в том, что везде вот это не несущее. Вот так, несущая только вон та балка. Вы носите вот это все. Вот это все. Ставите там, остекляете стеклопакет, панорамное остекление в пол, как делают соседи. И все, у вас получилось панорамное остекление э, и панорамное окно на Министерских озерах. Круто, круто. Возвращаемся сюда еще раз. Гардеробка, комната и еще одна огромная комната. 100 квадратных метров по ржачной цене всего-то за 14 миллионов рублей с вот таким вот прекрасным видом можно купить. Вот как люди застеклели, вот так же застекляете, и у вас вот все панорамное. Вот он наш город детства. Красота, куча парковочных мест, замечательная видовая характеристика. И... Самый лучший район для постоянного места жительства. Куча окон. теплый построенный данный дом. Сделки регистрируются в Росреесте, полная сумма в договоре. Играйте, живите, детей растите. Ну и, конечно же, меня само собой благодарите. Все планировки Министерских озер от однушки до трешки. Ну реально, самый лучший мой любимый район. Я помолчу, послушайте птичку. Птичка, блин. Блин, не ту птичку я звал. И еще раз, дорогие друзья, мой номер 8-918-880-0747. Пишите, звоните мне, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Если вас интересует недвижимость в городе Сочи, просто напишите мне, скажите, Дим, хочу то-то и то-то, помоги, что есть, что можешь предложить. И тут же получаете огромный выбор предложений. Будете жить в лучшем городе Сочи, лучшей страны в Сочи. Увидимся, дорогие друзья. Всего хорошего.